И рад всех приветствовать на этом ролике. Да, не пугайтесь у меня, вот тут простуда вылезла, вот вообще не в самое нужное время, но этот ролик снять я хотел, потому что сегодня, как ты понимаешь, каналу 10 лет. Еще раз хочу сказать всем привет. Это человек-человек. Вы находитесь на канале человек-человек, который был основан 2 октября 2012 года. И сегодня 2 октября 2022 года каналу 10 лет. И на протяжении всех этих 10 лет мы с вами видели много. все знаешь, как на Новый год речь? Не, ну давай, ладно, все эту официальную часть убираем. На самом деле мы прошли. Без матов. Огромный путь. Мы видели и взлеты и падение Ютуба. И по факту мы стояли у истоков и начала вот этой всей эры опенкейсов. И я тот человек, кто может себя по праву называть самым первым опенкейсом в России. Open Опенкейсом. Понятно. Самым первым опенкейсером на Руси. Потому что мы с вами первые люди, на чьем канале начали выходить действительно трушные, непродажные продажные. Да, сейчас все поменялось и очень много продажных опенкейсов на канале Человек-Человек. Но тогда это был эталон. И я реально вам, блин, я вам всем просто офигеть как благодарен Я рос вместе с тобой Вот с тем человеком, кто смотрит этот ролик Если ты реально олл, то я вместе с тобой рос, блин Когда я записывал OpenCase, которые набирали по 200, по 300, по 400, по миллиону просмотров Мне было, блин, 12, ну нет, не 12, вру Мне было 14 или даже 15 лет Сейчас мне уже почти 22 года И вместе с тобой я вырос я хочу сказать тебе огромнейшее спасибо, что ты был со мной на протяжении всех этих 10 лет. И именно для тебя я подготовил очень много новых рублей. Каналу 10 лет и нужно было сделать что-то крутое И в скором времени на этом канале стартанет очень много прокачек подписчика И они будут нестандартные, они не будут в ключе типа Вот мы выбрали подписчика, мы будем его качать Нет, они будут в другом ключе, это будет интересно На канале Человек-человек будет несколько проектов И я вас уверяю, вам это понравится Сегодня видео не исключение, но по большей части это просто вот такое вступление Рассказ, чего ожидать на данном канале Ожидать нужно Многого Я немного позже расскажу, что будет сегодня, но сейчас я еще раз хочу вас поблагодарить и сказать, что без вас не было бы меня. И огромное спасибо тем людям, кто в комментарии писал, человек, да у тебя все получится, человек, да не расстраивайся, ну все будет гуд. А особенно это помогало, когда у меня был теневой бан. Как после того, как у меня снесли абсолютно весь канал Непонятно за что Это было безосновательно Просто удалили все ролики Которые собирали по миллиону Чуть позже мы это все восстановили Но, к сожалению, время не вернуть И теневой ван на канале был очень долго и Сейчас он начал потихоньку спадать Вы меня поддерживали в этот момент Вы меня поддерживали тогда, когда у меня было, блин, по 200 просмотров Я снимал Майнкрафт И мне писали Все круто, очень крутой контент Нам это нравится И благодаря тебе, тому человеку, кто это писал Я сейчас тот, кто я есть и я имею то что я имею именно благодаря тебе и тому что ты писал в комментариях поэтому еще раз спасибо я стал тем кем я являюсь благодаря тебе тому человеку кто сейчас сидит и смотрит на меня большое тебе спасибо. Очень долгое затянутое вступление, но я не смогу отблагодарить всех и каждого, потому что у нас, вы просто представьте, за 10 лет 452 тысячи подписчиков. Для кого-то это мало, но для меня это реальный результат. Всю жизнь я к чему-то шел, всю жизнь я чем-то занимался. Ну и пришел я к тому, что на моем канале почти полмиллиона подписчиков и 83,5 миллиона просмотров. Я поздравляю вас всех, потому что это... Небольшой праздник не только для меня, но и для вас. Потому что этот праздник сделали вы. Еще раз повторюсь, что без тебя это, ничего бы этого не было. Поэтому огромное тебе спасибо. Ну что? Лирическое отступление закончилось, кстати, если ты хочешь меня поздравить, ты просто можешь лайк под роликом поставить, это реально офигенное поздравление будет, спасибо. Ну, то, что мы запускаем декаду прокачек, я уже сказал, еще ничего не отснято, но я пока что думаю над идеей более тщательно, но я вас уверяю, прокачек будет, будет много, они будут нестандартные. Сегодня... Первое, на самом деле, Это ролик записывается 1 октября, но выйдет уже 2. поэтому я приготовил для вас тоже небольшой подгон. Он будет реально небольшой, но таких небольших подгонов будет много, поэтому подгон получится больше, То есть роликов на канале будет дофига. В этом видео мы закинем денег на вилдроп, откроем фри кейсы, и все, что выпадет с фри кейсов, мы разыграем. Напомню, почему, и скажу, почему вилдроп. Баланс мне никто не выдавал, то есть, когда там реклама, я говорю, реклама. Сейчас мне балик никто не выдавал, ролик не рекламный. Просто у меня там стоят шансы, как это было раньше на Изике. На Изике сейчас шансов не стыд, так бы я открыл там. И все, что мне с фрикейсов выпадет, я разыграю между вами и моими подписчиками. Много-немного дропа, но тем не менее приятно. Как его выиграть? Этот ролик я запощу у себя на странице во ВКонтакте. Тебе просто нужно перейти и зарепостить. Ну и, конечно, ставить лайк под этим роликом. И также написать комментарий больше четырех слов. Победители будут выбраны абсолютно рандомно через неделю после выхода этого видоса Вот, конкурс небольшой, но, блин, я приурочу к дню рождения канала очень много прокачек Поэтому все впереди, а это по факту анонс всего того, что вы увидите Но, поверьте мне, будет очень круто Но сегодня небольшой для вас подгончик Короче, поехали Кейс открывать! Так, десяточка на балансе есть, поэтому начинаем. И хочу вам напомнить, сейчас где-то вот здесь Вот вылезет ролик, как только мы там Наберем полторы тысячи лайков, а мы там Открывали кейс за 50 тысяч, вот этот шестой Набираем полторы тысячи лайков, а даже седьмой Открывали, открывали. и будем открывать Кейс бесплатный за 100 тысяч, поэтому полторы тысячи Лайков делаем, делаем контент Все, язык заплетается, короче, погнали Напомню, что все, что вы тут Увидите, может быть абсолютно неправдой Вроде бы как здесь Стоит у меня подкрутка, азимов по 90 я Не знаю, сколько это, 1000 рублей Кейс первый дается при пополнении от, по-моему, 250 рублей В прошлом ролике Где мне заплатили денег Мне с первого кейса также выпал дроп где-то на косарь Я говорил, что Не факт, что здесь подкрутка Потому что на косарь может выпасть Но это по факту x5 x5, даже x4 где-то то есть он на косарь выпасть в теории может, поэтому здесь к сайту вопросов нет. Если я вижу подкрутку, я об этом смело говорю. Но все равно, шансы здесь должны стоять, ибо я ютубер, а когда мы открывали уже без рекламы, то что-то дропалось. Второй кейс, он дается при депе от 500 рублей. А, блин, надеемся, что что-то выпадет, потому что если нет, то придется открывать еще и кейсы. А деньги на кейсы я хочу оставить уже на следующий ролик, потому что там мне хочется именно сделать для вас... Собственно, еще какой-нибудь розыгрыш То есть я реально планирую сделать Очень много прокачек подписчиков Вот, Ну, приурочить это все именно к Десятилетию канала, это очень важно для меня Это, ну, это круглая цифра, блин 10 лет, камон Я пол по факту, по факту, да, я пол Своей жизни отдал Ютубу пилот, кстати Третий кейс, а стоит он Три бля, вот это хорошо Этот кейс, по-моему, от 1000 депа от 1000 депа и пилот за 3К. Бля, ну в целом неплохо. Еще бы и Северный лес, но осадки. Осадки поперли. Ладенько. А ехаем дальше. Еще один третий кейс. Главное, чтобы у меня тут вывод не был закрыт, потому что, ну, по-моему, предыдущий раз... А, не, мы до этого записывали э, не, а, ну да, подожди, предыдущий ролик как раз был по этому кейсу, мне там балику давали, я об этом м -м, в ролике говорил. Так, мы э, на какой кейс? На четвертый? Вот это, скольки дается четвертый кейс этого я честно говоря не помню, это нужно смотреть. Но черный лотос атакал. я в прошлом ролике радовался, а потом увидел, что он 62 рубля стоит, и типа ну такое себе. Так, но пока что, подожди, я надеюсь, да, мы не продаем, потому что все, что выпадет, ну помимо ширба потому что нафиг не нужен, будет выведено, собственно, на рандомный розыгрыш. Блин, почему два раза попадается? Так, кроме фастом, 62 рубля выпало, понял. И у нас остается пятый кейс, который дается при депе 10 тысяч рублей. Ну то есть по факту не такой большой open кейс, потому что это больше было... Так, нож! А вот нож, хорошо, но кейс опять же 4500. Кейс опять же при депе от 10К дается, поэтому, ну, нож окей, может, может быть. Но в целом подкрутки сегодня с первого кейса вопрос, конечно. То есть, может, она там действительно и была, но вот сейчас этот кейс от десятки дается, то есть все в принципе... Угуд. Вроде бы... Прям мы 6 Да, что не можем, 25 к А этот от 10. Надо подвести итоги. И по итогам нам выпало... Ой, неплохо, еще три сотки. По итогам, что нам выпало? А выпало нам следующее. Нам выпал петух за косарь. Ну, ширп я не буду забирать, он не нужен. Нам выпал пилот за три. Черные лодцы, не знаю, есть ли в них смысл. Но они по 60 рублей стоят, типа... Если вы хотите, я их выведу, Ну, ладно, заберем. Пиксельный камуфляж, 4 500 франклин и завидки. Мы это все дело забираем. Забрать... Так, все же забирается У меня тут может быть бан? А, не, бана нет Потому что я записывал ролик В остальном все good э, Пилот Так, дальше мы что? Нож забираем? А, окей Слишком часто выполняете запросы Забираем нож за 4 500 Забираем завитки Забираем фран Ну давай все заберем В общем, ну, розыгрыш будет получается на 1, 2, 3, 4 4, 5, 6, 6, 7 Так, понятно, 7 Да блин, как забрать скин? 7 Давай метеорит попробуем. Ну я не буду уже осадки выводить, но типа этот таблет уже шир выводить, потому что они не стоит столько денег. Это бак с ценой. А вот черные лотосы вроде бы как могут даже стоить дороже, поэтому их я заберу. В общем, мы вводим 9 скинов. Черный лотос я не могу забрать. Ну, ладно, вывели сколько? 7 скинов. Если вам принципиально, я могу и 8 забрать, но он почему-то не забирается. Ну, типа, я, я, я просто не знаю почему. Может, и так много скинов забрали, типа это тоже без вариков. Ну, ладно, 62 рубля, я думаю, не так критично. Вот, сейчас все это принимаем в стиме. Ну, в общем, основные скины нам почти пришли, это дигл, петух и метеорит. Осталось дождаться ножа, и это все полетит на розыгрыш. А, ну еще и Юспик залетел с Франклином. Опять же, а, нож есть, подожди, вот он ножик. Да, нож, это он, это после девятого, это после девятого. Вот, ну даже получается, что, сегодня я дату посчитать? А, ну я смогу отдать только после девятого. Короче, тогда результаты будут 10 числа, чтобы уже все разморозилось. В общем, нож, вот этот пистолет, завитки и вот эта вся история идет на розыгрыш. Просто... Просто нужно поставить лайк, написать комментарий, больше четырех слов, естественно, подписаться на канал и репостнуть данный видос со страницы ВК. Смотреть я буду по репостам, ну и также буду проверять, поставили ли вы лайк и подписаны ли вы на канал. Важное условие, вот сейчас, если ты досмотрел до этого момента, это важно. Это условие, с помощью которого ты сможешь легко выиграть. Реально, важно, посмотри. Короче, тема такая. Не все досмотрели до этого момента, но в этом и прикол. Вот в этом и прикол. Нужно... Плюсом к репосту заскринить, что ты подписан на канал, что ты оставил лайк, что ты написал комментарий и скинуть мне это в ЛС. Если, когда я выберу тебя победителем, и зайду с тобой в переписку, этого не будет Или у тебя будет закрыта личка Выигрыш ты не получишь, и мы будем выбирать Другого победителя, то есть это важно Нужно заскринить кнопку подписки, лайка Комментария, ну и просто зарепостить К себе в ВК, после этого скрины нужно Скинуть мне в личку и зарепостить, повторюсь, пост У кого не будет скринов, приз не отдам Блин, реально поучаствую, потому что на опыте могу сказать, скрины делают немногие. Вот. Всем спасибо за поздравления и за просмотр ролика. Такой вот он получился. Это больше не OpenCase, а реально своеобразный подкаст. На этом все. Всем спасибо. Это был Человек. Спасибо за поздравления. Всем пока.